Ну там, да, там кайрбек, у него стройка, да, там, в общем, он на сервисе да. пока еще ведет. А. Ага. Вот, ну не... сейчас ведет на сервисе, то есть ему сервис больше таблицы нравится. Короче. А, сервис больше таблицы? Да. Я понял. Если и так вот, Ну, не, я понимаю, если бы здесь был сервис, наверное, было бы попроще, конечно, тоже. Потому что здесь есть такие штуки, но такие они. Не такие, короче. Непонятно, там все равно ничего. Mm -hmm. а, ой. Ой. Mm -hmm. Не, я сериальчик один. Посматриваю в свободное время. Так, а, сейчас. Так, скину. Ну, давай. А, а? ну, мы с тобой смету делали. Ну, давай со сметой. А, так, основные вопросы, которые у меня возникли, угу. а, я сюда вот закинул. Угу. А, то есть, чтобы добавлялись детали короче, клиента, а, потом а, даты по срокам выполнения, и чтобы надо было вписывать э, имена этих э, сметчиков самих, mm -hmm. а, то есть кто его сделал, чтобы мы конкретно понимали, кто за какой отвечает, потому что у нас потом будет неразбериха. Mm -hmm. а, вот. а, другое, что каким-то образом все-таки, мне кажется, надо будет вести, чтобы вот здесь вот, если я выбираю, допустим, к примеру, вот здесь установку крыши, uh -huh. мне надо, чтобы все-таки вот здесь, наверное, выскакивало список аксессуаров потенциальных. Mm -hmm. Ну или что-то в таком духе. Я не знаю. Потому что я попытался вводить это все. Mm -hmm. В принципе, когда список уже готов, mm -hmm. как-то еще более-менее. Mm -hmm. Но приходится постоянно идти, идти вот сюда, в список всех материалов, Ой. и выбирать, короче, вот этот лист. Ну, короче, лишние шаги и не факт. Кто не разбирается, короче, в установке, он потом не сможет это заполнить. Скажем так. Mm -hmm. Вот, то есть, мне кажется, вот эта сложноватая тема. Как бы мы, мы будем пробовать. У меня сегодня созвон тоже еще после двух, как раз, со сметчик, э, сметчет, сметчиком. А, как раз я хотел показать эту таблицу и попробовать, чтобы они, короче, заполнили ее сами. Но ну, может это когда она, ну, короче, попрограммируем, хрен знает. Попробуем так отдать. Я думаю, что они скажут вообще. То есть, мне кажется, им легче будет. По сути ты заполняешь вот здесь вот где проект, да, получается? Покажи, вот что ты заполнил, да, получается? Что у тебя там посчиталось? Но... Здесь я чуть-чуть заполнил. Ну да, вот. Я, то есть. Ну, чуть-чуть материал заполнил, там, что ты делаешь крышу. Она у тебя выдала, получается, объект, да, сколько стоит должен. Да, да. То есть я вбил, сколько мне штук, чего нужно, в каких там количествах. То есть цены у нас прописаны вот здесь по. Все само да, да, да, оно все просчитывается само, да. То есть с этим проблем, как бы, нет тоталии, она у тебя цену считает полностью по продукту. Да, Иди? да. Соборишь? И моржа тут. процент. То есть здесь у тебя получается 13 тысяч получается, а ты, цена у тебя 20, правильно? Ну да, расходы. То есть прибыль вот, примерно в семерку. Это... Вот эту вот штуку я делал, наверное, хороший... Хороших 2 часа. Вот. Ну, смотри, если кто-то вот это тебя сделает, сможешь его быстро проверить? Тяжело сказать. Составляющие, смотри, чтобы проверить мне, мне надо вот это. Uh, ну, то есть, чертеж с, с прописанными там всякими этими. И потом, mm. uh, ну, вот это. И, и тогда, да, придется высчитывать. Ну, в смысле, короче, можно будет проверить гораздо быстрее, чем я это буду вводить, это однозначно. Все, да, то это же, да. Наша победа. Мы же ради каждой минуточки твоей боремся. Ну, да, да. То есть, в этом плане, в принципе, здесь. О, ну все, давай пробовать. Вот продукт забил, а что у тебя по получилось? То есть это реальный объект, ты забил. Да, это уже реальный, да. Да, ну, и вот у, меня у тебя. Вот а, что? а что ты 35% не ставишь, а 30 ставишь? А... Потому что много получается. Ну поставь 33. Ну я уже отправил эту цену. Я... А, ну тогда я ставь 30%. Да, то есть э, у меня этот... Там еще большой вопрос у меня пока с ценами еще есть. Э, то есть все-таки э, нам нужно проработать еще цены. Некоторые вещи просчитаны, допустим, ну, немножко не, не, неправильно, скажем так. Э, Смотри, э, там есть, сейчас это в настройках все считываешь. Ну, я, я понимаю, то есть у нас как бы... Вот я здесь... А, здесь я убрал. А, я в этом, в главном этом, здесь начал помечать, что в какую дату, что мы проверили цены. То есть, если я сталкивался, вот там, 5 февраля, допустим, перепроверили. Вот эти цены, как бы, четкие. Допустим, вот этих три еще не проверены цены. Ну, то есть, мы их, короче, проверим, и потом уже пустим, как бы, в официальный оборот. Потому что некоторые из них, как бы, здесь... Насколько стоит... Такие... Твой... А? Насколько твое время сократится? Если кто-то это будет делать. Ну, смотри, у тебя офис-менеджер будет забивать вот эти вот цены постоянно, обновлять вот эти вот штуки. Плюс у тебя сметчики будут по этой штуке работать, и ты их, если что, можешь быстрее проверять, да, там. Вот. Насколько время твое сократится личное? Ну, я, ну как, как минимум на два часа. <laughs> ну, смотри, вот на этот проект я потратил примерно два часа, пока я его собирал. То есть а если есть проверить, проверить если просто его перепроверить, мне займет это ну, с чертежом, с этим полностью пройти э, от 10 до 15 минут, это максимум. Ну, то, то есть, есть... И, и если я как бы поработаю с этим там два, три 3 5 раз, то может это занимать уже будет минут пять вообще. Особенно если мы у нас есть подтвержденные цены, вот когда мы их подтвердим полностью, вот здесь, uh -huh. то я уже сомневаться в этом вообще не буду, и в таком случае я только буду проверять список материалов. Ну, правильно я понимаю, <здор unfilizer> твое время на сметы сократится в 24 раза. Ну, да, <н Hobart> в принципе, <н Subtitle> <н03> да. И у тебя, ну, просто мы эту штуку уже с тобой ну, начали делать, потому что... Ну, во-первых, у нас была боль, что приходят сметы, они проходят сеть из тебя, условно, ты их там проверяешь дофига. У нас копилось очень много смет, которые не, ну, не отправлены вообще. То есть мы предложение не делали клиенту, за счет чего у нас объекты соскакивают. Да. То есть это сейчас полностью может уйти в прошлое, и ну, то, что это на тебе не зациклено, и у тебя время еще там, там во сколько, там, 2-4 раза сократится на все дело. Верно. То есть да. пропускают? Способность обработки смет увеличилась как бы, ну, в, раз, ну, то есть в десятки раз получается. Да, да, да. То, а это ты у нас... И ты будешь еще уверен в этих сметах, потому что у нас будет обновление ну, цен на материалы, правильно? Да, потому есть, что я... сейчас мы есть, берем цены, которые были когда-то давно, мы их как использовали, так и использовали. Непонятно, какой дат. Да. И... Первое, ты будешь уверен, что смета по ценам все гуд. Это сократит твое личное время, ну, как бы на работу с сметами. Больше сметы не будут копиться, потому что хрен ну, или тут делать, это вообще фигня да дело, Получается, ну, сметчику понятное задание. И тем самым ты увеличишь пропускную способность вообще генерации предложений клиента, правильно? Да. А, то есть мы вот тут вот, беру, как бы в твоей системе, мы по сути залатали. Сейчас такой проблемы, ну, скорее всего, не станет. Ты сейчас это все передашь дело. Да, это цель. Ну, ну что ты? Ну, как бы, будешь довольны, да? Я довольным буду, конечно. Я сейчас довольна. Ну, конечно, эту штуку... Финанс... Ну, то есть, вот это все тогда. Давай, я тебе говорю, это, вот где тотал, да, у тебя там считается, чтобы ты там что-то выбираешь, у тебя что-то вспыхивает, лучше оставить, потому что, ну, мало ли что. Пускай сменщик еще раз лучше ты перепроверяет. Ну, как бы, ну, короче, будет надёжней, ну, как бы, проверить просто. На основании, да. что, что, что вспыхивает, не понял, про что -то. так? Вот этих вот материалов на какую-то работу, сам надевал, перепроверял еще дополнительно. А, ну да. Будет надёжней по-любому, чем что-то где-то там вспыхивает, у него будет возможность, если что, свалить. Нет, у тебя есть помощь, ну, вспомогающий файл? Откуда можешь взять, но все равно у тебя ответственность, забить все нормально и перепроверить весь раз. воды Да, понял. Вот, учи так, сразу. Как бы не говори, что... Я что а, работать. и, кстати, это, я здесь инструкцию как бы, тоже пишу. Это -то у Сереги да? Какой? Ну, да, да, я примерно увидел, что вот в таком виде это делать, и я думаю, ну, надо примерно так же. А ну, потому что я не простым текстом вниз писать, это, короче... Жесть. Никто это читать не будет. А здесь как бы вот, если у тебя такой тип материала, то надо сделать вот это, вот это, вот это, учесть вот это, и вот здесь вот как заполнить, короче, таблицу. А, то есть, в mm -hmm. принципе, здесь... Отработав как бы вот этот первый пункт, все остальные, ну, вот этот, они все остальные, в принципе, уже похожи. Ну, слушай, круто. Потом я это что, Ну, как несколько раз сделаю, потому что видеоинструкцию... Да, но видеоинструкцию тоже сделаю обязательно. Так, ну супер, давай в да, Pro зайди. Фин про. А -а -а, так, сейчас. Ага. Вот, давай заходи функционал свой. Вот, чем мы с тобой делаем? Мы, получается, вот эту... Эстимейт это есть сметы, да, получается? Все, ты их питаешь. Да, да, да. На, этом, на, на пятом пункте коптим, чтобы ну, у тебя меньше было времени здесь. Да-да-да. Это у тебя в процессе получается тоже. То есть да, у тебя 8 да. функционалов в процессе, а ты сделал уже, получается, сколько там штук? Десят. Здесь легко скинул, как бы а сейчас каждый функционал такой более, более покрупнее, да, получается? Ну да, такие самые болевые точки, такие, которые на деньги влияют. То есть оплата всех счетов, короче, выплата денег, там выпечатание этих чеков. Кстати, то, что мы с тобой разговаривали, мы переводим, по крайней мере, пытаемся перевести сейчас всех на э, депозит через банк, чтобы, короче, у нас не было никаких чеков, чтобы мы напрямую, короче, всем подрядчикам платили через банк. Мы сейчас над этим работаем, а, запустили это в, в оборот. Ну и вот а, третий, четвертый пункт здесь. Третий пункт – это поиск всяких страховок. А, а, как это? Ну, короче, бумажная волокита, скажем так. А, Пятое, а, ой, четвертая, Этот... Поиск дополнительных каких-то вещей, на чем можно сэкономить, э, что-то приобрести. Короче, например, поиск всяких э, там, подрядчиков по, марки, по маркетингу, по страховкам, там других подрядчиков поиск. Всякая такая. Это на Насте. Ну да, это, это на Насте, да. То ну, есть у тебя да, получается. Сейчас их передашь, у тебя останется три штуки всего. Да, то есть вот это вот мои основные пункты, над которыми я... Как бы, пока наверное, не пока не... Сам буду работать. Но пока не передаем. передаем. Вот эти пять у нас, в принципе, они, ну как бы в процессе все пять. Да? Что еще раз? Ну вот эти пять у тебя получается в процессе. Да, да, я над ними сейчас работаю. То есть я думаю в течение следующей недели вот эти три мы уже как бы точно закроем, потому что сейчас уже как бы переходит процесс. Это такая идущая постоянно в принципе штука. Но, как бы, задачи я уже перекинул, потому что я аж, э, то есть, по твоему совету, тоже через это. Через да? То есть, а, они здесь в трейло, короче, я тут накидал их. А, то есть, мы в трелло уже шибанули, вот, там, а, 10 да. задач, как минимум. Парочку отменили, короче, ну и так далее. То есть, процесс пошел. То есть, а, Настя, как бы, это уже делать. По большому счету, эту задачу, наверное, можно убрать, но я ее пока держу, чтобы... А, да, ладно, уже по полностью как бы ее передать вот. так, э, короче смотри получается 10 функционала передано и 5 передает час и скорее всего там ну, неделя 2 и ты это все передашь вместе со сметами получается вот пользуешься трейла да получается ты сейчас показал это с офис-менеджером да вот с твоим э, то что ты стрела да с ней совещание проводишь на задачах да на конкретно да, да. Покажи Trello, да? То есть ты как бы вот с ней созваниваешься, и она открывает Trello, ты открываешь Trello, да, там. Да, и мы все, и мы по пунктам. Единственное, я не могу ее никак заставить, чтобы она меняла даты вот эти вот, убирала всякие колокольчики. Потому ну, что ничего. она... Сразу. Ну да, да, то есть пока Слушайте. в процессе. Причем ага. я как бы записал им тоже видео о том, как это делать, чтобы они не перекидывали задачи тоже сразу сюда, а чтобы они их сюда скидывали. Колонку для просмотра, короче. Я чтобы, чтобы я их перепроверял тоже. Потому что они первым делом начали их, короче, сразу выкидывать сюда. Я говорю, а ты это сделал? Она говорит, ну я же двинул уже. Я говорю, не надо двигать, сюда вешать. Я говорю, я тогда буду точно знать, что ты сделал. Ну, на проверке, да. Да, да, да. Ну, что, тебе удобно стало, вот это трелостное совещание так проводить? Ну Продукт. да, гораздо проще, потому что понятно за что отвечает. Потому что мы обычно в телеграме выписывали эти сообщения, и у нас получалось... Э, я мог утром сказать сообщение, после обеда оно уже улетело дальше вверх куда-то, и она про него уже не помнит. И все. Этому... Смет, ты сейчас берешь под контроль, то есть у тебя не будет такого, что смета там залеживается или что-то типа с ними там не так, да, то есть ты будешь всех контролировать. А, да, кстати. Говоря про это, сейчас, мы, мы же еще этот сделали, задача была типа как CRM-ку сделать, ну, только... а -а -а. но пока в процессе, то есть она сейчас только начала ее заполнять, mm -hmm. вот, вот, то есть еще пока не очень, вот. Короче, круто. Да, да. Ну, тогда здесь прикрутили с тобой. Ну да, то есть здесь надо будет тоже попридумывать. Ну, то есть я обязательно сказал, чтобы она там адреса объектов, потом имена, uh -huh. и уже потом ну, мы с ней будем разговаривать, как там, с какой периодичностью с ними связываться, какие даты, там, вот дату, когда посчитали, допустим, записываем, и так далее. То есть вот, допустим, у нас дату, когда мы получили 12-13, а дату, когда посчитали, допустим, 16-го. То есть прошло две недели. Долго, Это да? очень долго. Да. Сейчас а, может уже скручиться? Ну, должно быть, да. А, зависит еще тоже, там, сам чертеж, когда считает. но мы нашли нового чертежника, э, ну, этого, кто чертежи снимает, эти, размеры. А, они, в принципе, ну, там, женщина. Она, она побыстрее, короче, работает. чем тот, тот, кто у нас сейчас. Mm -hmm. Причем мы смотрим, как она это делает, и мы сразу начнем ее копию искать. Просто на всякий случай. Ну, короче, мы посмотрим, как она замеряет, что, чтобы у нас был запас. Потому что э, у нас там готовится сейчас такое... Э, как это? Ну, email рассылку будем делать, короче, по билдерам всяким большим. И... Есть вероятность, что нам придется много читать. Да, ну, давай, мы да. надеемся. Что-что? Я говорю: мы с тобой не первый раз встречаемся, я как бы подытоживаю. То есть мы берем. А, да. Ну да, мы берем под контроль, получается, сметы, под контроль, вот этого офис-менеджера, что у тебя событий, не потом был тоже под контролем. И мы берем под контроль э, вообще все сметы вот в таком списке: что когда, кто, на сколько будет строить. Какое мы предложение делали, какую себестоимость мы закладывали, чтобы мы вообще могли управлять, ну, нашими будущими заказами, да, там, чтобы это не было да, там, продали и продали, да, и непонятно откуда он взялся когда мы там еще читали, чтобы мы понимали, что у нас есть, что клиенты, допустим, в марте планируют строить и что у нас есть таких сметам на март, например, 500, 400 тысяч, например, стоимость. Вот, что мы в первую очередь спасибо. Да, все верно. Ага. Ну все, а -а -а. суть. что она делает, это вообще рад, потому что эту штуку тоже по-любому надо под контроль быстрее брать. Ну да, да, пока у нас непонятно. Ну и как-то слишком здесь блекло все. Как-то надо ну, крайные сроки там, раскидать как по каким-то да, да, да, этим, все чтобы дело, понятно было. Всякие цифр отсюда там еще 8 вкладок добавим отчетов. круто да. так что не парься, все будет круто так э, ты главный доступ мне дай чтобы я там что-нибудь подкрутил давай да. давай давай давай давай давай давай по незавершенным. Сейчас, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас. А, Ну, у меня вот осталось. <смех> <смех> Но я, я их уже сюда не пишу. То есть, у меня, если какие-то возникают э, штуки, то я сразу закидываю, короче, их. Ну. А те три куда-то? Ну, то есть, они у тебя все уже выписаны, вот эти. Ну, да, но это такие, которые. Вот, вот это у меня выписано. Короче, они, они выписаны, но они здесь, потому что они не должны напоминать, короче. А, То есть они, они не срочные, но они как бы есть. Ну, они в трело выписаны. Не, не, я их не записал в трело. сори, не, не понял вопрос. А, не, я их в трело не выписывал, потому что они как бы не касаются их, то есть это в принципе мне надо сделать, но они не срочные, поэтому я их не дергаю. То есть э... так, а что мы делаем это туду? То есть тут я понял три осталось как бы. Ну, tudo", tudo", tudo". короче, я здесь сдвинул сколько? Раз, два. Подожди. Ну вот, короче, семнадцать. У нас здесь было закрыть 23 проекта в январе, мы, мы благополучно <should> <Instagram> <с situation> про, про, про, не сделали этого, но, э, но сейчас, короче, из трех задач, то, что у меня есть еще напрямую в Инстаграме э, сообщения писать, кстати, подожди, давай перенесу это, потому что я это делегировал тоже Насте, э, Настя этим занимается. То есть она уже начала как бы это делать, пока чуть-чуть только. Первый пункт это уволить рабочих, все-таки он у меня до сих пор стоит, потому что, ну короче, никак не можем принять, я никак не могу принять решение в этом плане, потому что они постоянно нужны. То есть вот у меня пока это зависло, и сейчас в очередной раз они нам нужны, и мы отстаем по работе, короче, и так далее. То есть никак не могу с этим служиться. А, а второй а, ⁇ часть... а это отчет по продажам на февраль. Точнее, получать отчеты, план продаж на февраль все открытые сметы просмотреть, короче, связаться с клиентами, когда начинают, когда отменяют проект, и а, должно быть а, а, убрано или не убрано. А, но, в принципе, как бы этого парня теперь нет у нас. А, он, он был уволен. А, ну, в принципе, мы эту задачу сделали. То есть я... Джаббер... Органи... Jabber... Ну, наш этот CRM-ку эту почистил, у нас теперь там можно репорт сделать по вот этим, сколько мы сделали в месяц, этих смет отправили там и так далее. Mm -hmm. а, вот. А, поэтому эту задачу, в принципе, тоже можно скинуть. Но по пока там плана продаж у нас нет никакого, потому что у нас у нас ну, нет. Что что, там, можно... Давай. что, что еще раз? Ну, CRM, серым, который ты делаешь, вот эту вот... Гугл, ну да, и... то есть она, она, в принципе, и будет выступать вот этим вот планом продаж. Значит. Давай ее... Да, уволить сотрудников все останется, то и все. Ну, ну короче, разгребаем... Стимут один твою получается. Ну и да, вот, то есть... По... Э... по функционалу в принципе, там, ну как бы, нормально. <гinea> <гinea> функционал добьем, то есть сейчас пару недель, то есть две-три задачи я точно отсюда уже уберу. Но у тебя времени И уже все побольше становится, да, правильно? Да, побольше я начинаю встречаться немножко с другими людьми, то есть вот я говорю даже вот на прошлой неделе была история, что я поехал на вот это вот шоу связанное с этими как это, трейд-шоу наше, и встретился там с представителями производителя какого-то, ну, материал, который мы устанавливаем. Вот. Потом с ним еще раз на следующий день встретился, он нам посоветовал подрядчика, мы встретились с подрядчиком вчера, и он для нас уже будет делать работу, короче. То есть, одна связь привела к другой связи, короче, и у нас... От этого только плюсы, короче. Ну, слушай, короче, освобождать, что что-то То есть, короче, функционал передаем, да, там, сметы сделали. В трела ты с офис-менеджером проводишь эти консультации, да, митинги, перещания, короче, без разницы. Личные дела там разобрался. Делал все в трел. Вот. Дальше. Первоначально мы налаживали там на 3 бабки. Да. Учёт. Но мы вот. ну, здесь скатывались до у нас Е1, это минус 42 тысячи, мы скатывались до минус 180. Тысяч. Ну да, вот, я написал, минус 185. Старт. Да, слушай, у нас зато плюс, плюс 140, поэтому есть чему радоваться. Ну да, да, да. Ну Я и про лестницу получается, э, гасим э, кредитные карты. Вот у тебя по нолям, да, уже? Вот, ты сколько-то две удалил, по-моему, да, карты American Да, три, э, подожди, э, три, три вот мы убрали, то есть э, Home Depot, American Express и еще какой-то, короче, три, три мы убрали, э, короче, эту тоже мы... А, в смысле, вот, вот это вот мы должны были убрать. Я ее еще не закрыл. Она была третья. Вот она. Вот, эта. вот. и вот. ты получается, вот, который желтым ты будешь убирать, и вот красным, да, которая? Да, первую, как бы, вот эту красным, потому что здесь а мы больше можем больше. сэкономить быстрее. А все остальное уже в следующем Я понял. И, ну, круто. Короче, вот эту в одиннадцатую строчку закроешь, получается, и красную начнем долбить. Да, да, да, да. Вот. И получается... Да. Деньги в сделке. А, то есть у тебя сделки есть, тебе клиенты должны еще миллион. Тебе нужно найти эти сделки потратить 700. То есть у тебя такой некий баланс сделках 355 тысяч. Да, ну, да. Вот. Всего, если ты все сделки закроешь, у тебя там прибыли на 546 тысяч. Да. Прикинь. Но это, это не радует, потому что вот здесь все равно пока минус. Прошлые грехи, прошлые грехи твоей молодости как бы есть, поэтому... Да-да-да, ну, есть. Ну, в принципе, ну, такими шагами быстро-быстро выберемся из, ну, как бы из задницы вот этой Ну, план, компании. да, под, под, под середину мая, конец мая, ой, мая говорю, марта, уже быть как бы да. э, гол как сокол в плане кредитов. То есть уже быть без кредитов. Uh, и уже рассчитывать на какую-то постоянную прибыль. Да, давай я, посмотрим. Я, я, я, я тебе больше скажу. Вот, да, я хотел... У нас первый раз здесь плюс. Вот тут вот. То есть мы закрыли... Мы же должны были в январе закрыть несколько работ. Мы буквально вот вчера там... Вот мы три объекта закрыли. Ну да, я понял. То есть оплатили, короче, там все наши долги. Нам, правда, здесь остались должны еще 2000, но mm -hmm. там такие договоренности, что, короче, мы где-то с других проектов их доберем. Я понял. В каком-то виде там, то есть, но ну, я их оставил, чтобы просто помнить об этом. А сколько тебе было закрыть в январе? Сколько у тебя осталось делать в закрытых ну, январских, которые тебя называют? Я уже парочку поменял здесь цифры, но до дофига осталось. А? Что-то на февраль, что-то на марс закинул. Ну, ну, не, на март я не двигал, я именно на февраль сдвинул, потому что я понимаю, что как бы оно ушло сюда. Ну, сейчас давай по фильтру. То есть сейчас у нас э, 11 штук. То есть дай, мы, дай, дай, дай. Ну, там я еще одну или две убрал, то есть, в принципе, 12 или 13. То есть, мы, мы 10 закрыли. Как <свят> <свят> ты хочешь забрать, и ну, что-то тебе нужно заплатить, получается, и вот, и все закроется. Есть, ну да, вот, допустим, ну, ну, вот красные, вот я отметил, я просто вот это я жду просто бабки. А -а -а. То есть, мы уже всем рассчитались, должны только нам остались. Mm -hmm. Вот, Потом э, вот эти оранжевые это должны нам и мы должны рассчитаться, mm -hmm. а синие это кому мы должны. То есть по каким-то причинам у нас с ними остался еще баланс. Mm -hmm. То есть, в принципе, это только раскидать бабки. То есть работа уже сделана. А оранжевая – это забрать бабки и заплатить. Нет, вот которая посветлее. А, вот это вот? Да, да, да. А, но здесь еще работа идет. Здесь ничего такого. То есть мы думали, что мы ее в январе закроем. Я не знаю, она, она двигается на февраль. Это два, да. Двойку. Да, то есть она, она точно двигается на февраль. То есть, в принципе, там и крышу сделали. Там просто а, они нас привели к такой ситуации, что мы должны ее частями, короче, делать. То есть... Это уже вне наших возможностей, скажем да, так. Да, да, точно Что еще раз? Верхмотонитом у тебя, по-моему, тоже еще одна Да, вот которая, 18-я строчка. А, да, тоже. Здесь написано «закончить работу». Ну, то есть это тоже во втором месяце будет закончено. Ну да. Ну, в смысле, они уже все как бы будут во втором месяце, получается. Ну там ладно, там уже просто забрать, ну просто финансы, то есть работа выполнена, ты в принципе можешь январем закрыть. Что что еще раз? То есть что ты можешь январем закрыть, то есть тебе, ну финансы забрать, отдать в принципе. Ты а ну за... да да январем да. и закрывать да. в принципе. А тут работа у тебя еще ну во втором месяце, ну как будет хуже февраля уже. Вот, а но, если принципе... я кстати вообще закрою январем, это плохо или неплохо? Ну я имею в виду, оно же отразится а, на вот этой статистике, да? А, у тебя профит изменится просто, да и все. Ну, как, ну, так-то реально. У тебя просто задержка там по деньгам. Ну, в принципе, то, что ты в январе закроешь, ничего страшного. Профит в январе поменяется просто, и все. Ну, просто, чтобы, как бы, скажем так, статистику держать правильно, чтобы понимать, где как бы лоханулись, а где нет. Потому что, в принципе, для меня это все равно показатель, потому что если. Раз мы не закрыли, значит, мы не закрыли. Ну, смотри, можно политику надо, у собственника спросить, если ты настаиваешь, я как бы не против. Можешь в феврале Потому что мне в феврале так представь, как будет минус 20, а здесь потом плюс там 60. А? А, как да. будет смотреться, да? Прямо ж, это будет такой эмоциональный подъем просто. После боли, ну, посмотрим, ладно, я что-то больше... что А? После боли, так, у тебя здесь платежный календарь. Короче, смотри, он у тебя начинается с... Вот самый верх мотани. Вот видишь, где у тебя дата? Да, да, поставь 2 февраля. Ой, 1 февраля. И чтобы он же... Мотать Ну надо. да, так удобнее. Вот, что у тебя кассовый разрыв там чуть-чуть будет, но ничего страшного. Нет, не будет. Не будет, не будет. Это, это как его? Это плохо прописанное что-то. У, у нас вот эти 12 тысяч не ушли. Видишь, у нас просрочка затрат. Они у нас не уходили. Я понял. А ты, ты проверил это планирование свое? Все нормально, что у тебя выглядело здесь? А, еще не довели все остальные эти... А. Ежемесячные расходы, то есть э, там, там за электричество, не за электричество, короче, вот такие мелкие всякие счета такие, за страховку, за всякое такое, вот, не ввели сюда еще. Я понял. Я... И как бы это проблематично, потому что мы как раз сейчас решаем вопрос, чтобы ну, уволить этого финансиста. есть. А? <Jacqueline> <с tombs> <с> <tombs> этого Ну да, потому что, короче, там я из-за него, точнее, скажем, возьму это в свою сторону. Я из-за своего неправильного контроля денег а, переплатил подряд двум подрядчикам. Одному подрядчику девять тысяч, второму подрядчику 2000 ни хрена. это это, это, это, то, что мы, это то, что мы еще нашли. То есть нашла вот девочка, которая в офисе сейчас работать начала. Она начала просматривать бюджеты, подбивать цифры за каждый объект там, и так далее. И она нашла вот эту вот штуку. Ну это что? 100, и, и, и, и я думаю, мало того, что я этому человеку заплатил деньги за то, что он работал, okay. я из за него еще и попал на 12. Я вообще в шоке, мягко говоря. Ну что, ладно. Ну то есть я подытожу то, что ты сейчас говоришь. То есть вот эта управленческая таблица, там вот эти вот все наши действия проливает свет. На неэффективных сотрудников, которые как бы топят компанию, как бы, да. То есть да. ты берешь под контроль финансов, ты берешь под контроль каждый объект по финансам, ты берешь под контроль офис-менеджера, да, там в, событий, ну, в событийном потоке. Ты работаешь над своим функционалом, чтобы время высвободить. Ты долбишь, чтобы у тебя меньше кредитов карт было, и чтобы в целом баланс компании был устойчивый, да, там, ну, не минусовой, а плюсовой. Вот. Все видишь, это на цифрах, контролишь личные свои дела под контроль делал. Вот, платежный календарь, да, у тебя появился, ты понимаешь, что у тебя кассовый разрывы там не намечается. Ну, еще надо тебе ну, прибраться в планирование. Вот. И сколько мы с тобой, получается, в таком режиме? Два месяца. То есть мы где-то в декабре, да, получается? На. Ну, начало декабря. У нас стартовые даты были э -э 5 декабря, что ли? Сейчас. То есть, у тебя такая -то, -то, была в компании, ты особо ничего не понимал сейчас антикризисное управление, получается, ввели, э, под контроль берем все эти куски твои, вот, и сейчас добираемся, ну, взяли финансы, получается, э, ну, сотрудники что делают, отдел продаж сейчас берем под контроль, сметы берем под контроль, э, твои личные дела под контроль взяли, да, там, их почти все испепелили, их почти нету, функционал твой, да, э, ну, берем так, что передаем, а контроля, чтобы мы были уверены, что там все четко выполнится. Вот, и постоянно долбим задачи, которые... Вот, и ты, короче, начинаешь потихонечку кайфовать, потому что цифры меняются, они ощутимы в реальности, да? Кредитные карты закрываются. Ну да, да. Так мы, короче, у тебя скоро весь функционал, в общем, с тебя скинем, как под контроль возьмем, чтобы его можно было контролировать. И будем наращивать объем, будем темпами, да, увеличивать. Вот такой главный план. Ну да, вот мы сейчас как раз этим занимаемся тоже частично, потому что один из наших конкурентов, короче, здесь походу протягивает ласты немножко. И много билдеров, с которыми он работает, сейчас начинают усиленно искать помощь. Мы мы рядом, чтобы им помочь, короче. И заработать еще Но, больше. Ну да, да, то есть у нас сейчас потенциально... Мы заканчиваем презентацию сегодня, которую мы собрали там с нашими кейсами, короче, со всей этой штукой, и будем уже рассылку начинать делать, начиная с понедельника. То есть мы будем просто всем билдерам всяких этих находить и кидать им, короче, имейлы, звонить, назначать встречи там, и так далее. Если тебе что-то на расчет, что расчет пришлют, то ты, по сути, у тебя уже системный сметный будет выходить. Ну да, да, то есть ну, пока, пока, ну это да, это цель. То есть в принципе мы уже цепочку как бы выстроили, как это будет работать. То есть у нас сейчас э, есть э, один сметчик, который постоянный, и три, короче, такие на подхвате. Mm -hmm. То есть в принципе, mm -hmm. когда нам надо, у нас объем, объем, объем, объем. огромный объем сделаем. Да, да и подрядчик девочку ну, девочек, научилась искать, в принципе, все тоже нормально. Да, да, да. То есть у нас с этим проблем вообще нет. Окей, okay, смотри, сейчас ну, вот эту всю штуку мы делаем, сделали, да, там. Ты основную дыру сейчас какую видишь вообще вот отнесли? А, ну, дальше, мне кажется, дыра основная – это все-таки а, получение новых клиентов, наверное. Это Это следующий шаг. Да, я согласен. продаж, короче, у тебя полная, потому что нету кому сметы, кому мы как звоним, когда мы звоним, ну, то есть, сколько заявок нам поступило, насколько сколько это смет, да, сколько сегодня мы смет сделали. Ну, короче, вот этой аналитики прям вообще не хватает. Ну, да. Вот, ну, в принципе, если даже забить на отдел продаж, ты пойдешь, там, заключишь пару контрактов на годовых, там, и, в принципе, и так будет все хорошо. Ну, логично, да. Но здесь... Как бы я столкнулся с тем, что должен быть как бы подконтрольный рост. Потому вот. что мы работаем с шестью-семью постоянными какими-то клиентами, но если один из них там куда-то сливается или отказывается по каким-либо причинам от работы с нами, то нас это как бы сильно финансово удаляет. То есть если... Там, Нет, не продажи, системные продажи, как будто бы, ну, сейчас будем устраивать, в принципе, это будет ну, и контролируем продажи, да, вот ну, то есть, это будет, ну, прям такая тема нормальная. Mm -hmm. сути, все карты в руках есть. Сейчас вот эту все там додолгим, поймем, что с этим делать. Отчетность какую-то придумаем, кого-нибудь на этот функционал посадим, мы будем, как бы, долбить в эту точку. По сути, как бы долбанули, они нам на обет, ну, расчет на объект измерили, сделали смету, и потом уже менеджер долбит по этой смете их постоянно, ну, как бы продает, и нам уже поступает, ну, то есть уже вся цепочка, по сути. Всю тему мы контролируем в учете, в все рынки там смотрим, ну, кого другим, да, там. Ну, да. Бизнес-процесс уже понятный. Mm -hmm. Спасение Америка... американских штатов. Ну, Чёрт, да. Нету да? Paypal. Я PayPal расскажи что я про сталые технологии в Америке. PayPal нет да, почти. Не, PayPal то есть. Нет а, переводов нормальных нет. Мы выписываем чеки. То есть с банка на банк, чтобы перевести, допустим, какую-то сумму, то надо заплатить там от 10 до 15 долларов. То есть ну, да. можно перевести, просто это денег стоит, непонятно почему. Все, все выписывают чеки. Да, все выписывают чеки. За чеком нужно приезжать, да? За чеком надо приезжать, да. Точно, чтобы компании создать, чтобы они платили все равно с банками, потому что от самим хотя бы уйти. Да, да, мы будем своим да. подрядчикам, да, мы своим подрядчикам будем платить напрямую на счет, чтобы избежать вот этой лишней макулатуры, лишних поездок. Потому что мы, если им, грубо говоря, даем чеки, просто, во-первых, из... нам не надо за это, ну, об этом думать, и нам не надо под них подстраиваться, когда они там приедут, заберут, когда они там что-то задепозируют. Нам проще, мы переслали и забыли, все, деньги там. Да, да, а, и, да и ты речь, и... потихоньку тоже на такую же систему сажать, да, чтобы они тебя тоже там отправляли, по возможности, без чек. Ну, да, тебя, у нас был случай, что якобы они говорили, что э, выслали чек, а на самом деле они его не выслали, и начинается вот эта игра, ну там, сейчас, сейчас, сейчас, и, короче. Это рушит все рушит. календарь, короче, просто, просто жесть, да. Вот. Ну что, как оцениваешь, что вот два месяца прошло, было, стало, как бы, контроль чувствуешь, появляется чуть хотя бы? Uh, да, контроль чувствую, uh, мягко говоря, чувствую, потому что uh, сразу же прояснилась ситуация с продажником, что, в принципе, он не продает. Во-вторых, прояснилась ситуация по задачам. И когда, uh, ну, я думал, что надо делать все так ну, много, много, много, много всего, и когда я их выписал. То есть я понял, насколько. То, то есть, вот, как бы мы не показали, сколько их сделано уже. То есть. Ну, да, да, короче, их там больше, ну, или около ста задач сделано. И... А? Проте список. список, сколько там. Вот, то есть мы перешли на трейло. Ну, отлично, ну, мы... мы... еще... Плюс трел, А, нет, стрелла ты уже выписал. Я да, понял. я отсюда перенес, здесь порядка 10 или 15 задач я перенес в Trello, mm -hmm. а, и они уже тоже, они, они начали решаться гораздо быстрее, потому что я их не храню у себя в голове, я отсюда их не вытаскиваю каждый день, там, мой, там вот надо вот это сделать, я этим не занимаюсь, я сюда закинул, они сами смотрят эти задачи и как бы сами с ними работают. Ну, и Гол... уже... Твоя голова чиста? Ну да, да. Она друго... Друго... а на теме да. от другом болит. Сейчас я <смех> тебе еще от смет освободил, да, получается? Ты сейчас еще вздохнешь. Ну, смета это та вообще это, самая большая боль, потому что... Ну что, победим же с помощью этого инструмента, же по-любому. Считай, по что ты три... по победим. Да, это... Часа три минуты, прикинь. Что, что три минуты? Ну не два часа будешь тратить, а три а, минуты. Да. да, это будет... Вот. тяжеловато заходит, потому что тебе системно там нужно даты, ну, материал, даты, вот это все сейчас прописать. Но в принципе ты можешь это передать. Ну, как бы раз поработал с этим инструментом, задачи дал, и в принципе у нас бизнес-процесс пошел. Да. Ну, а что рад, что ты со мной связался? Рад, Рез... рад, безусловно, рад. Слушай, э, э, жалею об одном, что когда я первый раз с тобой связался, ты не, закру... не закрутил, ты, ты не закрутил до конца болты и не, не перевел меня на полностью финансовое управление. Потому что мы тогда персонально, ну, мы, мы частично занимались, получается, чем это. Ну, мы рассмотрели компанию, я выписал вот задачи, там начал что-то с этим работать. Причем тогда это тоже помогло. То есть я тогда начал дополнительно закрыл пару проектов, короче, и начал такое. Операционный опять э, «Ахтунг» и мы там, короче, ну, да, я, я погряз в бытовухе, да, а потом… Да. Системный ничего не зафиксировал, короче. Думал, что вот сейчас кайфанул, да. типа так, да. а системного так мы не закрепляли. Я говорю, «Коля, ты куда?» Ты говоришь, «Да, у меня все там, все нормально». Да, а да, Год да, же... вот, медленно копил эти кредитные карты, короче, и, вот, и решил, что все-таки на системно это все закрыть. Угу. Вот. А -а -а. И что я вижу? трм надо добить, и вот уже, новый ну, устроили там отдел продаж, как бы, ну, короче, точки контроля там ловить, потому что там тоже хаос, короче, пока, ну, э, выстреливают, короче, так. Ну, их хвосты, из старых заказов, которые уже сделаны, их надо закрывать быстрее, потому что они тоже время всасывают. Ну, да. Вот, Но ну, я думаю, сейчас с этими, со выдохнем, и там будет попроще вводили продаж разобраться. Я думаю, да. Там, причем, ну да, разберемся, короче. Мы уже как бы начали, то есть э, у меня уже помощница, она уже начинала, начала заниматься, как бы поиском и списка, списка кому, короче, связываться, как связываться там и так далее. То есть, как бы я ей систему объяснил, то есть, чтобы она, ее, короче, задача, она значит, мне встречу с ним. Все. Структурные. А? Структурные. Да, да, да, да, именно с большими, то есть, э, то есть объяснить, что мы рады, конечно, от вас получать чертежи и все прекрасно, но давайте встретимся, поговорим, лицом к лицу, там туда-сюда и, короче, потом будете дальше нам присылать чертежи. Вот. А, потому что при встрече это все-таки по-другому решается, просто чисто по-человечески. вот. А, и потом будем... ну. Больше и больше. Ты обязательно... Ну, да, а, 16, а, 16. 16. Что я еще раз? Ну, контроль, да. Кайфуешь. Ну, Тебе нравится контроль вообще-то, если штуки держать свои? Ну да. Как WordCraft, да, или как там стратегия. И уже ты начинаешь с клиентами разговаривать, которые по вакуум тебе тянут, ты на них начинаешь это бочку катить, потому что у тебя календарь не сходится, да? Это вообще жестко. Сегодняшний вот этот... Я с утра тебе начал рассказывать. Ну, с утра. <смех> По нашему. Ну, да. а, я ему, значит, звоню. Он мне говорит, подожди, я тебе говорит, через 12 минут позвоню. Я, говорит, на улице в дожде стою. Короче, 12 минут я тебе перезвоню. Проходит час. Я ему перезваниваю. Он не отвечает. Я звоню его проект-менеджеру на объекте. Я говорю, слушай, короче, мы снимаем инструменты на в понедельник. Я говорю, мы вернемся после вашего чека. Я говорю, но за то, что мы вернемся, я штуку еще добавлю вам к контракту. И каждый раз, если вдруг вы мне задержите какой-то чек, я говорю, я даже предупреждать не буду, я буду снимать сразу инструменты. Я говорю, и потом будем возвращаться после оплаты. А, короче, ему это записал. Потом через час я еще раз тому чуваку звоню. Он не отвечает, я ему записываю сообщение. Я говорю, братан, короче, я говорю, по-хорошему, мы все решали с вами, мы работаем, мы купили материалы, все сделано, все идет по графику. Я говорю, вы нас чаще задерживаете, чем э, мы вас. Поэтому я говорю, это как бы последний звонок на эту тему. Я, короче, больше разговаривать не буду. Mm -hmm. И э, он мне пишет типа, а тебе прям совсем, вот тысячу процентов нужно сегодня или типа до вторника может подождать? Mm -hmm. я, mm -hmm. Естественно, тысячу процентов сегодня. Я говорю, Ты что, говорю? Я, я говорю, а он мне, он мне обещал еще во вторник деньги дать? И он каждый день меня завтра, завтра, завтра. Я говорю, когда ты мне пообещал во вторник, я говорю, я уже всем пообещал, что я в среду им отдам деньги. Я говорю, поэтому сейчас, когда ты меня в пятницу опять там задерживаешь, я говорю, я уже три дня другим должен. Я говорю, с меня уже шкуру дерут. Я говорю, ты что делаешь, короче? Вот, ну я как бы так. Сыграл роль. Легко соврал. Да, но это как бы... Быть только в интересах компании, короче. короче уже, условно ты не сказал, что именно по его проекту ты кому-то должен? Ну да, да, я в принципе должен. Слушай, у меня у меня вот, в принципе долгов хватает, поэтому у меня есть куда эти бабки потратить, однозначно. Конечно. Вот. Почему он тебя выписал чек? Нет, еще не выписал. Но я слушаю как Ну, я, слушай, надеюсь. Ну, как бы если уж сегодня не выпишет, то там либо в понедельник, либо во вторник он уже точно выпишет. Ага. Но я как бы с этим играться не хочу. То есть я, я хочу его дожать так, чтобы как бы. Ну, чтобы четко, конечно, я да. Потому стоял. что меня смущает даже не то, что. То есть сейчас это в процессе они так платят. Что будет в самом конце? Вот то, что меня пугает. Ага. Потому что если он сейчас так себя ведет, что будет потом? Потому что последний ну, у него счет, там, чек этот забрать, это будет вообще, наверное, почти ну, да, нереально. Да. да, согласен. Ну, короче, ты еще бабы начал убивать. Раньше ты такой был, валяешься, да чего как ему там говорить, там еще что-нибудь. То есть сейчас ты смотришь на свою финансовую картину, смотришь на календарь, и с ними, короче, компромисса вообще никакого не ищешь. А раньше делал, раньше ты компромисс шел на них. Компромисс. Ну да, я, ну я же я, их с точки, я, я как с пониманием относился, ну да, ну все в таком бизнесе, да-да-да, где-то банк задержал, ну я понимаю, ладно, ну давай завтра, а сейчас Час мне неинтересно. Вот эти вот, короче, вот этот вот объект, вот этот Кембридж 2006, они нам должны там 3600, ну у нас как бы там это не сходится, на самом деле они нам должны 2000, короче, но они нам на прошлой неделе Сказали, что они нам выслали чек. Как раз вот эта вот история про то, что... А, у нас, короче, изменились правила компании, вы не имеете права приезжать в офис за чеками, поэтому мы вам выслали чек. Мы говорим, ну, хорошо. Мы посмотрели чек в субботу или в, и в понедельник. Чек не пришел. Я ему во вторник, короче, пишу этому чуваку... Этот... Сейчас я пытаюсь на, на русский перевести... Короче, я говорю, в эту пятницу я жду чек. Я говорю, если, э, ну, э, как это я выразился? Короче, история типа про то, что ты отправляешь почтой, уже не прокатит, потому что, я говорю, вы, мы его не получили. И я говорю, мне не надо рассказывать про ваши правила компании, о том, что вы даете чек. Я говорю, если надо, то говорю, давай привези мне сам чек. Или говорю, я встречусь с тобой, заберу у тебя чек. Я говорю, я могу не приходить к тебе в офис за ним, мне это не надо. Вот. И, короче, что ты думаешь? Вчера они сказали, Коля, приезжайте, у нас в офисе можете забрать чек. Я говорю, ну так выходит, что все, поменяли правила компании, короче. Да, ну ты, короче, просто с ними нормально начали такие переговоры вести, но как бы невольяжно там, да, да, вот можно платить, можно не платить, короче. Ты прям, ну мне надо бабки, давайте бабки, короче, вот так. Ну да. Но я вот эту, допустим, работу не могу закрыть ее уже целый месяц, только из-за того, что они нам не заплатили. А, да, да. И все. И они мне постоянно... То есть мне, мне поставщикам надо еще доплатить. А. А, знаешь, там, короче. А оно висит. Тут некоторые работы, я говорю, вообще смешно. То есть вот, вот особенно вот эти, ждем, которые оплаты, блин. Ну, короче, как сказать? А... Короче, начал хвосты вот эти незакрытые сделки. Они же у тебя ну, как бы больше тянутся, чем месяц, два, месяца, три месяца некоторые тянутся же, да? Да, некоторые, ты что? Ну, вон, смотри. Ну, с, сами объекты, короче, вот этот, он с июня. Этот с июня, этот с июля, этот с августа. Короче, есть, некоторые ты, объекты. Ты... Вот с октября там три объекта. Короче, вот... сейчас у тебя такой есть некий монитор по объектам. И ты видишь, что какая-то хрень висит у тебя уже там полгода, да? Вроде, да. Она, но она висит, и тебе это не дает покоя, короче, ты по долги в общем. Да, И да. это все скрывается в зеленый получается. Да, да, да, в зелененький. Потому что чем дольше оно открыто, тем меньше там остается прибыли, ну или в принципе там вообще нет. Наша система таким образом настроена, что пока ты не закроешь объекты, не получаешь, ну, как бы, ну, прибыль не показывает, что ты заработал. Ну да, у нас поэтому же вот здесь и минус. То есть мы в январе практически не закрыли, у нас декабрь такой же был. То есть у нас, сейчас, понимаете, вон, декабрь у нас вообще был 33, минус 33. Ну, такой Но. формат, конечно, ну, на, ну, на, на мой взгляд, может, я тоже там себя да, там. То, что он заставляет тебя двигаться, закрывать быстрее объекты, договариваться быстрее с ними. Там, ну, короче, как бы торопить всех, да, чтобы там и, и работы, и под, поставщиков, и клиентов, ну, как бы, чтобы быстрее, быстрее, быстрее объекты закрывались. А не так, что они, как бы, у тебя сейчас висят там по полгода, и ты думаешь, что, ага, все хорошо, типа ты заработал Ну, да. То есть даже, ну, борды вот эти, получается, и профиты, они помогают тебе быстрее, быстрее закрывать и новые докидывать. Прикинь, как круто, да? Да, это, это очень круто. Если бы что, месяц назад что сказал, Если бы что это все у тебя будет, ты бы мне поверил? Ну, как бы... Это, это, это примерно в то, что я и поверил, поэтому мы это делать. Но я, конечно, не ожидал, что как бы настолько это будет очевидно все. То есть, ну, вначале оно просто выглядит очень запутанно, то есть запутано и сложно, а по большому счету, как бы, если контролируешь, там, вот эти, там, две, две вкладки, там, три вкладки, то, в принципе, все остальное складывается, как бы, ну, то есть оно же само, само себя считает, то есть, в принципе. Поэтому вот эти три вкладки, если правильно работать с ними, то... Короче, ну, да, не все да, так да. сложно, но, конечно, плюс от этого, мягко говоря, огромный. Ну да, да, да, мы Да, ну, я, да я. и мы там дальше долбим, короче, мы не только там финансы берем и, и там и сметы, бизнес-процессы по смете там у сотрудникам, там вот эту всю штуку же тоже им прописываем, там, чтобы они все это делали. Ну да. дополнительно Ну короче, прям вот такой прям мне нравится эффект у тебя такой. -то. И это еще как бы такое, ну начало условно. То есть поработаем еще там впереди, в общем, такой у нас, такой план. Да-да-да. Сейчас план, такой антикризисный, потом, как бы, план, ну, против, чтобы накопить активы, там, и уже, как-то там, ну, управлять по-другому. Все верно. Ну, вот. Эти сервисы, да, добавили, да все, тогда дополняют, там, чё-то покрутим. Угу. Да, я отправил тебя уже. А? Ну, в принципе, да, все, там, все так, так же остается, ты по смете внедряй, да, чтобы оно тебя отпустило, чтобы у тебя было больше времени, и тогда ну, в продаже будет. Да. Вот, а взамен пола ты что, вот этой девочке, да, передашь видение? Что, что, еще раз? Что? Ну, пола ты у которые у тебя доходы расходят. Да, а да, я, я вот сейчас думаю, я либо Насте, либо Оле передать. То есть, так как Оля нашла все вот эти косяки по нашим выплатам, я думаю, как-то есть цифрами, мне кажется, будет попроще. Я вот не знаю. С другой стороны, если у нее весь контроль будет этих цифр, тоже может быть не очень. Я не знаю. А? Ну почему? Не знаю. Ну Ничего, мы же все можем откатить назад, вернуться, посмотреть, кто что забивал, ну, как бы, так, ну, нормально все. Подпишись с ней, а не разглашение просто, чтобы она никому не рассказывала, что тут видели все. Ну, в принципе, ну, я, наверное, так и сделаю. То есть, у ну, хорошо получается, что и что такого-то? Ну да, она как бы в этом очень хорошо разбирается. кому А? Ну, сэкономишься вот на финансисте, который у тебя сейчас есть, вот это, и ей дополнительный функции, Потому что она же говорил, что она может еще, в принципе, тоже делать. Ну да, да, она все это. Да. Ну, я, я знаю, что она сможет. Я просто. Как сказать? Я, я не знаю, если перегружу ее. Но, но ты говорил, то есть не надо за них думать. Надо давать. Ну, вас да, вас да. Вас. то есть, у нее вообще с тобой. А как бы хочет работать, пускай работает, как бы зарабатывает деньги, что ты говоришь? Просто покажи, что просто интересно вообще эта вся будет штука. Ну, то Я это интересно. Ты бы видел, какие она сейчас. это. Она ж, э, ну как? Короче. Она в этом погружена. Она э, вот сейчас бюджеты, она все, мне мозги парят сейчас. Так, бюджеты на проекты, бюджеты на проекты. Высчитай мне бюджетно. Она говорит: вот какого фига? Она говорит: я смотрю, у тебя, например, контракт. Вот, допустим, там на 83 тысячи. Она говорит, какой бюджет на рабочую силу? Да не знаю. Она говорит, сюда же можно бюджеты добавлять. Куда можно? Ну вот сюда. Не, ну я понимаю, но я имею в виду, пока же мы этого не делали. А она меня спрашивает, ну то есть изначально мы как считали все сметы, то есть я беру там, скажем, объем, да, там, квад тысячу квадратных метров, я умножаю там, допустим, на 3 доллара за квадратный метр, у меня получается три тысячи долларов стоит объект, все, я так отправил и все, потом получаем работу, окей, на три тысячи долларов работа, сколько идет на рабочую силу? И я начинаю потом от, от обратного, короче, высчитывать это. Она говорит, а почему у тебя сразу этой цифры нет? Дай мне эту цифру. Пока ты мне не дашь типа, конкретную цифру на рабочую силу и на материалы, откуда я нафиг знаю вообще, какие рамки как бы соблюдать. Вот. Ну, сейчас получаю? Что еще раз? У Сметы закроют этот вопрос. Да, да, да, да. И как раз вот Смета вот это и решит. Потому что я ей Смету показал э -э -э вчера, как раз мы это обсуждали. Она. Она просмотрела эту смету, она такая, о, ну вот, особенно вот как бы вот в эту часть она заглянула. О, так вот, материалы, короче, вот она сумма, вот она рабочая сила. Ну все, теперь здесь, как бы, все логично. Ну, окей. То есть она, она теперь. То есть я прикрыл. Я прикрыл тут в переговорах с сотрудников. Да, да. Потому что. Вовремя, вовремя, да, вот Но. Она бы нас спалила, короче, что у нас тут бардак. Нет, она знает, что бардак. Она сейчас смотрит, конечно, это жесть. Потому что она собирает сейчас всю информацию о идущих объектах. Потому что, как бы, вот у нас здесь... у пола дело, и сюда это все забивает, да и все. Еще ссылки здесь были прикольно, были на сметы, если бы она вставлена. Было вообще огонь. Ну слушай а как сюда колонку добавить или чё чё да, да. вот у тебя где-то скрыты есть страницы вот между c и f по моему что-то скрытое есть нет это оставь верни назад вот тут а тут направление блин ее тоже лучше не делать ну да короче надо добавить столбик будет он не закрывается не, назад. Нет, назад, Нет, А. Все. Ну да, сюда сделать ссылку на смету, и у тебя будут сметы, да и все. Ну да, было бы хорошо, если бы они. Не... Но опять же, они здесь нужны. Ну, да, ну, когда что, уже подписал контракт, получается, ее нужно вносить. Ну, какие-то деньги уже пошли, то да, надо вносить. Ну, чтобы быстро мы оперативно могли, ага, чик-чик. Открываем и смотрим там смету, там что по нему там вообще происходило. Ну, то есть у нас быстро вообще это все будет происходить. Мы не будем в какую-то папку заходить. Какую Раз смету открыли все, посмотрели, там все по не Ну да, у нас. Кстати, еще другой вопрос. Вот эти вот синенькие, их можно перекинуть вниз, они. Или а как-то? Сгруппировали... А? Выдели их. И правой кнопкой нажми там сгруппировать по-английски. Как... Группу, вот, группа. Сейчас. Я ж по-английски плохо читаю. Да, то они это. Мазолят глаза. А если их сдвигаешь, я просто в прошлый раз их сдвинуть попробовал, так у меня в кэше здесь все полетело, короче. Я их когда перетащил в другие эти, ну, вниз. Ты таблицу э, да, да, сломай, да, да. же финансовый учет. Не, ну я понял, я вернулся <с <с <с назад, да, нормально. Вот. Короче, сейчас, да. по сути, ей интересно, если она прям в цифры туда идет, ну, как бы, подтолкни ее туда, и да, все. И как раз пол уберешь, ну, как бы пол, по сути же, эту работу должен выполнять по всем объектам, чтобы все четко было. А тут она встала работу, а ты пол держишь, как бы, ну, блин. Пускай попробуют, да и все. Да, я уверен, что она справится, это вообще. Ну, пускай делает. Я, я, я только единственное, я не знаю, как, ну, по времени, как будет э, с отчетом, ну, в какое время ей проще будет, ну. ну Сколько сейчас? Да. А? Пол когда отправляет? Пол не отправляет, э, когда захочет. Он обычно отправляет вечером, я бы сказал ночь, то есть он в 11-10 часов садится, что-то делает, короче, собирая эту всю отчетность, и он высылает ее, грубо говоря, ночью получает. Ну, поскорее отправляет, либо спроси, когда тебе удобно будет все сверить, скриншоты там бахнуть и меня отправить. Вот и все. Ну да. Короче, передавай. Ну, не знаю, что ты как -то, не знаю. Нет, ну. Тебе пойдем? Ну. Знаешь, что нам тебя -то толково все делать, ты как будешь уверен, что здесь все четко. Планирование там, создается контракт будет вести. Все, смету у тебя есть, ссылки будут вставлять. Ты сметы, если что, будешь перепроверять, будешь уверен, смету. Все, и мы нормально, чтобы смогли погрузиться туда уже в CRM-схему, в отдел продаж там. Не знаю, скрипты, заявки, там, переговоры, вот это все. Я понял. Слушай, а вообще то, что... Как бы, когда на аутсорсе человек, меня не парит то, что они видят цифры, а то, что она будет видеть цифры, насколько это... Ну, то есть, меня не парит, что она будет на них смотреть, насколько будет... Насколько это портит человека, скажем так. Да, не настолько, ну... Но... Вот смотри, я цифры твои смотрю, для меня, ну как бы самое главное, чтобы все сошлось. То есть для меня хорошо, что все сошлось. А прибыль там у тебя или минус или плюс, ну как бы, ну я такой, блин, что, ну, типа, прибыль, ну как бы, я говорю, нет, у меня цифры сошлись. Ты говоришь, блин, я говорю, все хорошо, все сошлось, ну ка я тебе говорю, все посчитано, все нормально в учете. Ты заходишь, а у тебя прибыль минусовая. Но для нее важно будет, чтобы все сходилось просто. Вот. Я, вас не, я понял, а ну, потом, ну допустим, ты же понимаешь, она как бы на зарплате сидит. Ну и что? Ну бухгалтера работают, я не знаю, это миллион туда отправил, миллион сюда получил, ну и что, как бы, ну и сидит она, ну и видит, ну и что толку-то? Не, просто чтоб жаба не разыгралась, потому что, ну не знаю. Да нет. То есть, ну, как бы они не предприниматели, то есть, им даешь задание, они делают его и все. И чем прозрачнее это задание, тем лучше. Вот и все. Ну, окей, тогда ладно, не буду за это переживать. Не, э. nee, ну я просто, я, я сталкивался, у меня был один раз э, этот рабочий такой офисный. Э, он тоже сидел, короче, ну там занимался бумажками, там он э, ответственный был за выписывание там зарплаты, короче. И так далее. И я как-то заметил, что у него зарплата почему-то на 200 долларов больше. стала. И я к нему подхожу, я говорю: а как получается так, что у тебя там за прошлые там две недели ты по 200 долларов больше себе заплатил? Он говорит: ну я просто как бы так много делаю, короче, я я себе просто больше ты дурак. Я говорю, ты понимаешь, что ты своровал у меня деньги? Он такой, не, ну я, в смысле, я не, я не так. Я говорю, так получается это так. Да, Вот такое можно. С деньгами работать, они могут стареть. Ну, как бы, ну не все такие, как бы. Ну, не, ну я понял. Я просто для того... Просто, чтобы не портить человека хорошо? Знаешь, как... Даешь деньги, он же цифры просто ведет и забивает. Да я понял. Ты же деньги физически не даешь. Ну да. Если что случится, ты все равно это в учете можешь отследить. Ты же систему полностью знаешь, она как бы ну, ты, ну как бы, ты понимаешь, что откуда берется, как что перемножается, где еще перепроверить. Так что ну, ну, да. вот. ну зато ну, можешь проверить ее там ну, как, бы, как дальше она будет работать. Но я думаю, если ей интересно, она будет работать нормально. То есть ты по сути даешь и потенциал раскрыться там, вот такую же штуку. Вот. Я думаю, как бы она, ну куда она еще придет, чтобы вот такая штука там была все выстроена и все по полочкам в стройке. Да-да-да, она, она, кстати, в шоке. Потому что она же работала у конкурентов наших. Ну, вот, вот это как раз компания, которая сейчас банкротится. Ну, не банкротится, они как бы нормальные еще, но у них там проблемы сейчас, короче. Она же работала у них раньше. И она говорит, у них, мягко говоря, ничего... ну Ничего не было посчитано, короче, ну, вот. вот, и она когда сейчас видит, например, ну, она, во-первых, наши пытаются все объекты сейчас просчитать по бюджетам, по всем этим делам, и mm -hmm. вот я ей когда вот эти таблицы начал показывать, э, вчера мы разговаривали, или ну, вчера, не помню, вот, она прям такая, знаешь, ну, видит цифры, как бы, она понимает, что можно контролировать, короче, ну, да, ну, в принципе, наверное, интересно. Ну, конечно, это интересно. Но вот я тебе говорю, вот, блин, цифры, немногие любят цифры. Если интересно цифры, блин, это находка, я тебе так скажу. Ну да. Не всем цифры нравятся. Не всем нравится вот так управлять. Кто-то там, я не знаю, там, черелим там пошел, продал, не продал, там не уснул, пусанул. Кому-то это нравится. Кому-то нравится вот так управлять. Передать смету и что потом? И будем по CRM созваниваться в следующий раз. Она как раз заполнит там эту штуку. Да, там дофига их будет. А, и уже будем на основании отчета отчеты сделать. Ну, разокрасим, там нормально было, чтобы читаемо было. Отчеты сделаем, там новые, старые, там сметы, не сметы. Ну, короче, какие-то статусы им внутренние продумаем. Вот, посидим, короче, ТЗ-ху составим. Такой. Я понял. Сделаем. Вот. Ну, ну короче, я... вы вот тоже продаж по любому под это Ну да, да, здесь жесть, конечно, полная. Будем делать. Примерно тогда в пятницу или когда? Да, давай. Ну да, ориентир будет пятницу. Давай на пятницу. А, подожди, там 14 февраля же. Давай на четверг. Четверг? А что 14 февраля? Там открыл. А? С женой тебе надо будет ходить в ресторан. А, это за задача. <laughs> Незавершенночка. Да, Романтики этой. День Святого Валентина. А, да, да, да, да. В... Так. Ну давай, 13-го, давай, 4 да. Да, 13-го, также в 9 часов. А, да, да, давай, так. Ну что? Ну, что конкретно, Николай? А? Ну что говорю конкретно, Николай, порвем американский рынок. Да, да, я думаю, у нас э, шансов все больше и больше. Ну да, сейчас все будем докручивать, чтобы больше, больше, больше, больше, больше, больше, больше, было. Потому что если вот будет контроль, конечно, и новые клиенты, то это вообще... Да, нет, система сейчас готова под новых клиентов, по сути, сметы, вот эти все темы, там, просчеты, бабки. Ну да, и... да. То есть их просто нет. надо доставать теперь. Да, да, сейчас под контроль будем брать отдел, правда, так что не парься. Ну, как бы парься, ну не парься. Ну да, я понял. этот тоже девочки еще задание дал, чтобы искала мне эти, все, которые, возможно, эти, выставки, короче, всю эту фигню, то есть. Потому что я понял, что оттуда можно вообще нацеплять, короче, вот так вот. Ну да, да. Просто, то есть, такие тематические особенно. Но сейчас пока тяжело найти их, пока непонятно. Ну, вот тематические или около тематические есть какие-то там выставки, где можно точно цепануть какого-нибудь большого застройщика, там, такого. Вот. Ну, да. Стремимся туда. Ну, попробуем. Как раз сейчас время будет, то есть у меня вроде как. Пока пацаны вроде работают, ну там, project manager наши, так что. Все, ну да, сами. в принципе, на это. Ну, то есть тебя по функционалу сейчас высудим чтобы бизнес-процессы шли как бы без тебя, да, там железобетонно, вот, ну и потом добавлять с помощью отдела продаж и с помощью тебя, ты же, в принципе, тоже же можешь закрывать, да, там лично и сразу как бы объем Ну закрывать. да, я, я бы хотел на самом деле с вот такими большими клиентами как минимум первые там пару контрактов как бы проходить самому, ну, ну хотя да, бы да. какое-то время, Любому. а потом уже, допустим, если пойму там… Там контракты какие-нибудь там до 100 тысяч, допустим, вообще не парится, короче, пусть там через офис это все решается, делается без меня даже. Да, а да, там да. какое-то там 500 тысяч, там, миллион, там еще что-то, то уже там, с моим участием, там с какими-то встречами, там, и так далее. Ну да, да. да. В принципе. Ну будет делать, короче, вот встречи, встречи, встречи тогда с крупничками на тебе по любому останется. Она да. опять же. Ты продал, отдал в офис, и офис, как бы, сработал железобетонно, и ты мог это все проконтролировать. Ну да, да, да. То есть, в принципе, все, что мне нужно сделать, это пойти с ними познакомиться, поговорить, ну, да. и чтобы они нам прислали чертежи. И все. А, и у тебя вся цепочка бахнула. Ну, ты на всякий случай чертежи перепроверил, смету перепроверил. Ну, конечно, да, да, да. Потому что это вопрос денег. Да, да, да. Ну и больших денег. Мелкие, ладно, еще смотри, как они отрабатываются. Крупные по-любому будешь проверять. Конечно. Ну, опять же, и, и вот здесь вот будет сразу как бы видно, там, по маленьким, по большим, у кого плюсы, у кого минусы, короче, как там что идет, и так далее. Ну да, любое, в принципе, тут можно контролировать сразу. Да. А потом сделаем, короче, что-нибудь такое. Пикничок. Пикничок. Да. Ну, я думаю, потом в инвестиционном тебе деятельность надо в застройке тебя самого. То есть, чтобы ты сам для себя строил, короче. Покупал участки, строил, продавал. Ну да. да, Ну, посмотрим. Там уже стратегию эту надо будет пересматривать, ну, рассматривать как бы быстрые деньги, медленные деньги, как это все будет. Может а быть, проще будет не сюда бухнуть, а? Это все у тебя быстрые Что быстрые? Не понял. Вот это все у тебя быстрые деньги. Какое? Ну, вот есть... Нет, вот этот весь проект, который мы сейчас делаем, а то у тебя быстрые деньги. Почему? Ну, то есть ты взял объект, сделал объект и получил бабло. Все. А, ну... Вот. А построил... построил дом, издаешь его, например, это ну, долгие деньги, но они как бы постоянно. Ну они постоянно. Ну, это, это я понял. Я имею в виду, что может быть... Ну, короче, это... Короче, это да. то и то. Ну как бы. Ну да, да, я, я понимаю. То есть, ну это как инвестиция, короче, просто. А, да. только... Долгосрочно. Да. Чтобы ты понимал, блин, сейчас на паузу все на стоп поставишь и, в принципе, у тебя там безбедная пенсия там она есть, как бы да, за счет каких-то домов там еще чего-нибудь. Ну да, да. Но это всегда идея такая была, то есть как иметь дополнительные пути а, дохода. То, ну, надо. Нарастить, реализовать, чтобы у тебя ну были объемы вообще. Тем более, ты сможешь цену дома сократить, потому что ты сам его построишь. Я, кстати, знаешь, что еще на днях задумался? А, насчет хостелов. Там, как бы, в России с этим, как бы, очень популярно. Ну, там, я слышал много там, кто занимается всякими хостелами. Здесь, как бы, не очень-то такая большая движуха с этими хостелами. Но а, столкнулся я с другим, что... Большинство иммигрантов, которые приезжают, ну то есть вот, допустим, ну там вот я, я в аренду сдавал, да, там комнату, ну там студию. А -а -а. Пацаны приезжают, они хотят там вдвоем жить, потому что, короче, только на ноги хотят встать, короче, им некогда там бабки тратить, ну и так далее. То есть и я понимаю, что, допустим, ну вот, сколько я здесь там, ну и, и я сам также приехал равносильно. То есть и я знаю, что таких людей здесь мать мужья а, которым нужно какой-то период, там, полгода, короче, там, пожить, короче, на, там, на, на, в, в эконом режиме, короче, вот, и мне кажется, что здесь было бы прикольно взять какую-то такую, типа, мини-гостиницу сделать, при том, что здесь, короче, это очень дорого, то есть, если ты какой-то мотель там, задрыпанный, хочешь, короче, арендовать на ночь, это 50 баксов стоит, mm -hmm. то есть, если ты за месяц, ну хрен ты проживешь. То есть тебе надо именно какую-то там комнату или хату, короче, в аренду брать. Да, а, да, вот. Да. И как бы ребята что делают? Они толпой заселяются в какие-то там двухбедрумные там апартменты, и я там живут там человек 10. Ну, ну это да, ж. Да. Вот. Это антисанитарно, короче, ну и так далее. Ну там неважно. Вот. Ну и законодательно это тоже неправильно. Ну нельзя. Да, да. Вот, поэтому можно было бы типа, как такой хостел сделать для вот таких вот иммигрантов. И там в месяц можно было бы, допустим, там койко-место там э, за, неважно, там, 200 долларов или 300 долларов, что-то такое замутить, и это было бы, мягко говоря, там, ну, короче, это, это было бы всегда занято, это было бы, пользовалось бы всегда спросом, однозначно. Потому mm -hmm. что здесь даже есть ребята, которые, эти дальнобойщики. Mm -hmm. О, им вообще за милую душу. Они снимают вот эти вот э, комнатушки, потому что они просто приезжают раз в неделю, и надо переночевать, короче, где-то. И они уезжают. То есть это тоже такой вариант, который я сейчас начинаю рассматривать. Ну да, вот, да, то да. Есть, как дополнительный. Здесь махнут, чтобы вот эти куда-то его можно открывать. Да? Ну да. По-любому. Да. да. Такие а... же надо учетные штуки делать, чтобы там тоже контроль такой был. Ну, конечно, конечно. Да. Ну, все сделаем. Ну да, по-любому. Давай тут сейчас, короче, приборочку доделаем, там отдел продаж там тоже, короче, такая же... Ну, там, ну, короче, надо будет поработать. Ну да, да. Однозначно. Вот. А если там решим, то как бы, будет вообще нормально. Ну да. Тогда взлетим... Потому что сейчас мы работаем на, еще на всем готовом, короче, пока. То есть это те же наши повторные клиенты, и все. То есть у нас как бы нового пока ничего не пришло. Ну, вот. видишь, вот эту штуку прибираем, прибираем, что смета шестое время. По сути, мы ну, как бы трубу делаем да, большую, куда можно клиентов сейчас залить, и все. И потом надо будет залить. Ну Да. Ну, еще там систему найма надо будет отработать, конечно, еще там. Потом начнутся другие проблемы немножко. Но, в принципе, базу надо... Еще базу? Ну, базу вот эту сейчас положить и на нее... Проще. Ну, да. Ну ничтя. Все, ладно, что-то... Будем Это, работать. Сделаем Америку снова великой, получается. Да-да-да. Как, как <с Трамп завещал. Сделаем Америку великой. Опять. Ну, да.